Мы все знаем некоторых людей в нашей жизни, которым мы не желаем зла. Они говорят безумные вещи, мы такие, дядя Джо, вы знаете, что с ним случилось. Все в порядке. Они часть семьи, но вы не возлагаете на них серьезных обязанностей. Нет, мы просто назначаем его президентом Лора. Это невероятно. Вы хотя бы думаете, что он знает, о чем на самом деле говорит? Или вы думаете, что это была просто случайная оплошность? Я ненавижу этот фальшивый акцент. Семья, говорите так, это все фальшивка. Как у вас дела? Как у вас дела, Атланта? Это все фальшивка. Это дело рук Обамы. Это дядя. Это рутина тети Пуки? Дайте Пуки, получите его, проголосуйте. Это был Байден сегодня в Белом доме и мог бы объяснить, о чем говорил Обама. Человек, переступивший порог Белого дома, вы многому научились. Я сделал это для того, чтобы вам не пришлось этого делать, Лора. Но это еще раз напомнило нам, что даже во время блестящих международных мероприятий президент никогда не бывает до конца уверен, где он находится и как ему уйти от духа Маркуса де Лафайета, который помог обеспечить успех нашей революции. Лаура, кто бы мог когда-нибудь представить, что Франция станет лидером лидера свободного мира? Я никогда не видел ничего подобного. Я думаю, это лучше пасхального кролика. Но это действительно ужасный вид. И это было только начало. Он даже не смог произнести «Маркиз де Лафайет». Он сказал, что это Маркус де Лафайет. Это был беспорядок. А сам государственный ужин больше походил на рождественскую вечеринку в логове призрака оперы. Но это было похоже на ужин в состоянии упадка. Всем добрый вечер. Мы с Джилл Польщины. Для нас действительно большая честь приветствовать вас всех, чтобы отпраздновать прочный союз между Францией и Соединенными Штатами. А Фрэнк и раньше занимал первую дипломатическую должность. Франция была нашим первым другом больше, чем что-либо другое. Молодой человек по имени Маркиз Ла Файет сражался за американское дело. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и поднимите наши бокалы, которых ни у кого из нас нет. Лора, он все еще не может произнести Лафайет. Но вы знаете все, что касается этого государственного ужина. Я должен вам сказать, из-за миллионов, которые мы с вами потратили на это, все было наполовину. Я должен вам сказать, речь была паршивая. Инсценировка была непростительной. В какой-то момент я подумал, что они просто подадут картофель фри и попросят актеров красавицы и чудовища прийти и спеть для них. Это было так фальшиво по-французски и смешно. Но это было неловко. Мне неловко. Это действительно похоже на отдел новостей МСНТК. Я полагал, что они просто подадут картофель фри и попросят актеров красавицы и чудовища прийти и спеть для них. Это было так фальшиво по-французски и смешно. Но это было неловко. Неловко. Это действительно так. Это действительно похоже на отдел новостей МСНТК со свитком сзади. Что это такое? Это люстры. Вот как выглядит. Это люстры. Достаньте очки. Да, они обычно довольно яркие. Не яркие, угнетающие яркие. Но они обычно очень радушно принимают государственные обеды. Но это довольно мрачно. Вы ожидаете, что слюмьера с канделябрами будет капать при ходьбе. Это призрак оперы. Единственное, что было бы лучше, это если бы люстра действительно упала. Но есть один момент, который почти не освещался. Ни на кого просто упала. Есть один момент, который почти не освещался. Говорите, что хотите о Байдене, но когда появляется глава иностранного государства, любой иностранной страны, он не лоббирует в интересах американского народа насущную политику. Нет, у Байдена есть одна цель – познакомить их с членами своей семьи. Он сел за стол «Вы хотите купить мою сестру и лучшего друга?» Конечно. Мы ее не видели. Я понимаю вас. И он буквально привел Макрона Лауру к его сестре Валерии. Теперь я уверен, что у Хантера тоже есть личное знакомство с Макроном. Учитывая все, что мы знаем о семье Байденов и их торговле влиянием, это было ужасно, я должен сказать, как бы вы не хотели это сказать. Нет, Рэймонд, вы ожидаете, что он скажет «Эммануэль», у нее просто убийственная Каберне. Она хотела бы его вырастить. Она хотела бы расширить свою деятельность в Бургундии. Не могли бы вы помочь ей с тамошними предприятиями? Это все равно, что заключить сделку. Но, Лора, о чем это вам говорит, когда единственный органичный поступок, который Джо Байден совершает по собственной воле, по собственному желанию, это связать мирового лидера с семьей. Это невероятно, учитывая, что они находятся под федеральным расследованием в связи с этими связями с Китаем, Украиной и всеми этими другими странами. Это был ужасный взгляд, и я удивлен, что еще больше людей не указали на это. Хорошо, учитывая промахи Байдена. Теперь, я думаю, мы знаем, кого имел в виду Обама, когда на днях был на пне в Джорджии. Я ценю это. Вы едете в Джорджию, чтобы помочь сенатору Уоррену. Я сегодня отправляюсь в Джорджию, чтобы помочь сенатору Уорону. Но не в Джорджию. Мы собираемся помочь сенатору Уоррену, и я провожу крупный сбор средств в Бостоне. Спасибо вам. Сегодня наш следующий и продолжающийся сенатор Кеннеди. Сенатор. Лора, он вообще не собирается в Джорджию. Это полная ложь. Рейтинг одобрения Байдена в Грузии составляет 42%. Это последнее место, куда они хотят попасть. У генерала Шермана сейчас более высокие рейтинги в Грузии, чем у Джо Байдена. Я не думаю, что Уорнок или любой другой демократ этого хочет.